Да. <звучит> Вспом... Вспоминаем нервишки дай дай дай дай теплые губы Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы Ну, конечно, уверен, собери мое сердце, его хватит на Согреться. недовольные прохожие, что мы одеты Я бы дал им порожье, но сейчас не до этого Я такой безнадежный, ты такая нарядная Идеальная ложь, пустое аппаратное, Плакали, плакали батареи и трубы Я целую, целую твои нежные губы И мало ли, мало ли, что подумают люди Я такое, такое никогда не забуду Думать и париться бесполезная тема Мы с тобой поднимаемся по лезвию в небо И не хочется сдержанным быть и обыкновенным Когда ты это бешенство пропускаешь по небам За потешие стекла и картины руками Эти белые стены стали для нас облаками Ты такая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 Плакали батареи трубы, я целую-целую твои нежные губы. И мало ли, мало ли, что подумают люди, я такую-такую никогда не забуду. Плакали-плакали батареи трубы, я целую-целую твои нежные губы. И мало ли, мало ли... <с neuras> Главное допеть. Не знаю, до конца или нет.